Вот, пайгарчик оторвал. Все, отдох, долинял. Все, подходит уже. Ага, боятся, боятся. И начинает разыгрываться. Там сизы. Вроде не летал, не играл, а игру взял другую совсем, не похожую на прошлый год. Интересное будет. Вот он. Начинает у него там срабатывать что-то. Вот он попер. Вот он. Вот он. Что у него там в голове? Сизые там тоже трещат, О, сиреневые, которые я буду в этом году линию развивать, вот она вот, э -э -э. такая вот линия, о, пошел, оторвался тоже, ну, давайте, покажите мне, ух, сизая как, красотка, Интереснее, интереснее становится. Ну, скоро буду уже по небу шариться. Кто вперед успеет, выхватить Да, вот бусинки начал, стал бы выдавать уже все с выходом. Ух, уже щелчком. Дарчик покажи. Как ты можешь. Ну еще рано тебе ждать, но все равно. Молодец. Завтра уже в точку задерется. Это сиреневый мой. Не этот бусинки. А где сиреневый? Не этот сиреневый, да. А вот эту вот линию я буду продвигать. Смотрим. Вдруг ушел. За, за дом ушел. Вот теглище. Вот это сиреневое. когда нельзя брезговать старыми пенсионерами. вот таких вот они дают деток на пенсии. это что такое все в этом году не знаю, с какой стороны подойти. вот кровь а кровушка от старого сиреневого. Но ну, родной, покажи. Вот оно идет. Это пайгарш. Это уже сто процентов. О, еще один. Еще один пошел. Ну, это что такое? Вот что значит долинивают, да? Вот они долинивают как. Ну... Ну... Вот. Это что такое? Это голуби-казе. Долинивают и попёр. И вертушками. Это байгар. Это все да долго я его ждал долго я его ждал вот долинивает тоже долинивает и поперла начинает испытывать вот. себя проверяет как она готова нет сиреневая тоже но на ножках. Ну, тоже долины ждут своей очереди. Ну, скоро долиняется. Те, кто долинял. Почти. Почти кто долинял. Ну-ка, грибуны. Грибуны. Ну-ка, грибуны. Давай, давай, давай, давай. Грибуны. Давай, давай, давай, давай, уже пора отрываться. Уже последние еще болят, А это молодой совсем. долинивают. Ждут своей очереди. но скоро долиняется. Все, кто долинял. Почти. Почти кто долинял. Ну, уже оформляется. Уже более-менее. Заходит потихоньку. О, сизинький вышел первые полеты. Давайте, давайте. Это чубатенькая выход. Начинает уже тот залинивать. Хорошенькая голубочка будет. А, Сиреневый. Вот эту линию буду развивать. Кушать думаешь или будешь меня радовать? уже не удержать. И жрать а она в небо. Я думаю, что